И выписываем количество намайненных эфириумов за 9 дней. Видим, 6 сентября была выплата, так как отчетность мы введем с 31 августа. Соответственно, выписываем количество намайненных эфириумов за 6 сентября, которые поступило на наш кошелек по Ваникса. Это 5 миллионов 16 тысяч 057 сатошей. прибавляем к нему подтвержденный баланс подтвержденный баланс у нас составляет 2 миллиона двести сорок тысяч триста четырнадцать и прибавляем неподтвержденный баланс неподтвержденный баланс у нас составляет 113 тысяч двести восемнадцать Записываем наши показания в табличку доходности. Сегодня у нас ноль восьмая, ноль девятая, две тысячи семнадцатая. То же самое делаем с декретом. Заходим на сайт coinmine.pl, обновляем страничку и выписываем наши данные, это 0.0888 декретов, прибавляем неподтвержденный баланс. И получаем 0,0892 декрета. Записываем нашу табличку доходности. Записываем курс эфириума на сегодня. Заходим на сайт CoinGecko. Обновляем страничку. И видим, что курс эфириума на сегодня составляет 1 эфириум равен 17 рубль. рубль. Курс эфириума за сегодня упал на 1700 рублей. То же самое делаем с декретом. Заходим на сайт CoinGecko, курс декрета, обновляем страничку и получаем 1756 рублей. Курс декрета упал на 150 рублей. Так записываем эфириум относительно рубля. Берем наши показания количество на эфирума. Вставляем в конвертер валюты получаем 1260 рублей 74 копейки. То же самое делаем с декретом. И получаем 156 рублей 68 копеек. И видим разницу. По данному курсу мы получаем за целый день мы заработали по декрету 10 рублей, ну 11 рублей, а по эфириуму мы заработали всего 53 рубля. Всем большое спасибо, приходите завтра, завтра будет новый отчет, подписываемся на наш канал, ставим большие пальцы вверх, всем до завтра, пока.